Привет! Ты до сих пор находишься в поиске ниши для получения прибыли на YouTube? В этом видео мы поможем тебе найти ту самую нишу, при помощи которой ты будешь получать прибыль на самом мощном и самом эффектном канале трафика YouTube. Это видео будет полезно, если вы только задумались о том, как создать канал, либо у вас уже есть канал, но который не приносит прибыли. На просторах интернета очень много рукодельниц, и у YouTube есть очень прибыльная и интересная ниша рукоделия. Про шитье, про плетение из бисера, изготавливаем украшения. Рукодельные покупки, делаем рукоделие с детьми, рукоделие на продажу, необычные идеи для рукоделия, обзор направлений в рукоделии. Рукодельницы, рукоделие – это очень высокоперспективная и высокодоходная ниша. Начинайте делать свой канал. Правильный выбор ниши – это гарантия получения дохода и успеха вашего канала. Получите 8 советов, которые сделают ваш канал успешным и прибыльным. Приготовьте контент-план. Выберите правильные ключевые слова, по которым вы хотели бы, чтобы вас находили посетители. Найдите 10 конкурентов и 10 союзников. Приготовьте план размещения видео. Проработайте плейлисты и сделайте группы в социальных сетях. Проработайте стильные обложки вместе с дизайнером. Мы стараемся быть для вас максимально полезными. На нашем канале «Видео для бизнеса» мы собрали 33 перспективные ниши для развития вашего канала. Посмотрите на них. Если остались вопросы, пишите под этим видео и подписывайтесь на наш канал «Видео для бизнеса». Всего доброго, до свидания.